Вот мой способ как заготовить раков в прок и полакомиться, именно, например, среди зимы. Вот в такую баночку, контейнер, я заливаю вареных раков, заливаю их бульончиком, рассолом. просто в микроволновке, потом разогреваю. Сейчас разогрею, покажу, как это все делается. Все, можно даже не то, что на разморозке, просто сразу готовить. Так, 15-20 минут. Для килограмма литровый банк, да? Ой. даже чуть-чуть еще 15-20 минут на литровую баклажку крупных лучше не замораживать дольше размораживаются в чем разница если просто рак живого заморозить в морозилке мясо его будет такой какой-то рассыпчатый здесь же практически вкус не меняется. То есть, как будто вы их только что сварили. Ну вот, собственно, и все. Как готовились? Ну, по любому рецепту, как варят раков, их много варятся. Остываются они, отлеживаются в рассоле. Затем укладываются плотненько в судочек. Заливаются обязательно Поверх рассолом и в морозилку. Собственно, в морозилке и хранятся. Вот эти раки хранились, ну, наверное, больше полгода. Где-то вот в сентябре их поймали. И сейчас уже февраль, да? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, да.